Пару дней назад Apple в очередной раз порадовала нас свежей версии iOS 13, 13.2.3. В этом видео мы вкратце затронем нововведения, поскольку основной фокус ролика будет направлен на два ключевых момента. Во-первых, улучшилась ли производительность и автономность системы, а во-вторых, стоит ли обновляться до iOS 13.2.3. Неудачно обновились до самой последней версии iOS? Потеряли нужные файлы с вашего iPhone? Не беспокойтесь раньше времени. Сильное заявление. Приложение ULT Data может восстановить не только более 20% различных форматов данных с вашего устройства, но также извлечь всю необходимую информацию, как фото, видео, контакты и многое другое из резервной копии iTunes и iCloud. Утилита также позволяет устранить разного рода системные проблемы, вроде вечного яблока и иткеттера. Скачать пробную версию или приобрести полный доступ к программе можно по ссылкам в описании удачи. Прежде всего стоит отметить, что обновление исправляет ошибку, которая влияла на корректность работы системного поиска в приложениях почта, файлы и заметки. Также был исправлен баг, приводивший к некорректному отображению некоторых писем в стандартном приложении Почта, возникающему, возникающему из-за невозможности процитировать оригинальное содержание сообщения в учетных записях Microsoft Exchange. Еще разработчики устранили проблему, связанную с некорректным отображением фотографий, ссылок и других вложений в стандартных сообщениях. Была исправлена системная ошибка, довольно серьезная не позволяющие приложениям осуществлять загрузку контента в фоновом режиме. Теперь к автономности и производительности. Честно сказать, особой разницы в сравнении с прошлыми версиями системы я не обнаружил. Хотя, может показаться, что устройство стали работать быстрее, и производительнее скорее всего это некое плацебо, а вот автономность немного улучшили, и это более чем заметно, в частности, на iPhone 10 с довольно таки емким объемом аккумулятора. Ставить или не ставить вот в чем вопрос. Однозначно ставьте, поскольку по большому счету ничего нового вы не получите. Это обновление, которое содержит улучшение исправления лишь на глубоком системном уровне. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк, написать свой отзыв о моем творчестве в комментариях, а также подписаться на наш канал. Вам же не сложно, а мне будет максимально приятно. До скорых встреч, друзья. Пока-пока!